Привет, ребята! У нас сегодня седьмой день инкубации яиц. Сегодня хочу посмотреть, в каком состоянии у нас яйца. Офтоскопирование ну, сделать, сделать такой произвольный сам офтоскоп самодельный. Сейчас покажу вам. Вот, ребят, обычную лампу взял, загнул ее и нашел баночку такую. И вот у нас офтоскоп. Сейчас мы немножко ее подкорректируем что у нас ребята получилось Вот такой у вас коп сейчас сюда поставим яичко и будем просвечать просвет сделаем просвет ну такая банка короче ну, вы сами можете сделать там любую тоже жестяную банку сделать там на деле примерно по диаметру чтобы было также ребят я завел страточку такую и вот все по дням расписываю для себя Сначала. Вот такая, ребят, траточка. Вот дата, но это дни. Сегодня у нас седьмое Температура должна быть 37,7. Влажность где-то 40-30%. И сегодня осмотр яиц будем осматривать. Потом у нас будет 12 день. Мы можем будем два раза проветривать по 10 минут. С 10, ой, с 12 числа. Потом у нас потом 19 поворот снимаем и проветриваем три раза по 10 минут и влажность уже должна быть 70 процентов 19 -го. а нет сейчас я вам скажу точно с 12 с 12 числа влажность должна быть уже 70 процентов а после 19 уже влажность можете не смотреть не контролировать она сама будет, какая надо. Вот. Данные я взял с одной литературы, брошюрки такой. Вот, кому интересно, могу ссылочку скинуть. Так, сейчас что, ребята, будем делать? Сейчас, короче, просветим. И с центра яйца переложим на ближе к краю, короче. Чтоб обогревалось лучше не только по центру, и крайние сейчас нормально будет обогреваться. Сейчас все увидите. Так, ну что, отключаю инкубатор. И открывай крышечку. Сейчас будем подсвечивать яйца. Посмотри. Есть там зародыш или нету. Вот с той стороны. М там. Как хочешь. Короче, сейчас. Горячий. Что, горяченькие? Давай. Угу. Так. Так, так. да? Ну давай, дай ну, яйцо. Ложи. Ну, давай. Нет, тебе надо вот эти крайние, а, край... чтобы их потом туда в центр высложить. Так, ну давай. Аккуратненько. Ой. Аккуратненько. Давай свет выключим. Смотрим. Ай, камера плохо передает. Есть там что не А, вообще ничего. А, вот он. Есть глазочек, ребята. Я не знаю, видно он нет? А, все. Видишь? Вижу. Вот. На седьмой день должен быть глазок. Вот он. Вот он. Угу. Есть? Давай. С Тут все как бы надо побыстрее это все делать. Есть. Есть. Есть глазочку. И вот. нет. Я как бы капиллярный. Вижу. Варила. Вау, да? Так, тут тоже есть. Ага. Вот он. Так, тут нет. тоже есть, вот он. Ага. Тут тоже есть. Ну вот, ребята, просветлили, короче, там вот одно яйцо было непонятное такое. То ли есть, то ли нет, там пятно есть, короче, но непонятно с ним что. Будем что ждать дальше что? Посмотрим яйцо будет как на 18 день будет ли яйцо затемнено на 18 день должно быть темное яйцо просто вот посмотрим тоже сделаем изкопирни вы не переключайтесь ждите следующего видео ребят посмотрим какое яичко короче одно яйцо нечаянно упало и сейчас посмотрим что внутри Дала трещину, и мы ее вытащили его с инкубатора. Вот он, покажи трещину. Мы его не уронили, просто оно съехало. Ой, мамчик она даже... О! Что Слушай. ты боишься-то? Да оно даже крепкое-то какое. О, как ты хотела? Никак не хотела. Вот Ой. он был, ребята. Ну, ребята демократы. Вот он был зародыш. Должен быть но не получился Ну что не делается видно досадно но ладно значит не судьба ему было жить один фиг бы зарубить ладно все ребята ждите следующего видео будем в следующий раз аккуратней вот. и все не приключайтесь всем пока